Абсолютно! <свят> Здравствуйте! Короче, чуваки, сейчас покажу вам одну собачулю, охуеете просто. Да, в Казахстане, чуваки, прям сейчас вот. В Казахстане так пиздато, кстати, смотрите. Всем моим братьям. Салам. Салам всем моим братьям. OG в душе и в сердце. Вот этот чел мне нравится. Так, все. Пучок за борт. Всем моим братьям. Салам. Салам всем моим братьям. Еее, yeah, сейчас я вам покажу одного молодого подальца. <музыка> Чуваки, сорян, заблокировали эфир какого-то хуя. Не знаю почему. Наверное, потому что всем моим братьям салам пел. Салам всем моим братьям. Вот как обещал собачуля. Эй, малыш! Малыш! Малыш! Вот он этот бандит! Вот он этот бандит! Куда ты побежал? Все, кекс убежал. Настя, что ты там готовишь? Курицу готовишь? Хех. И вот он, вот он, малыш, вот он, красавец. Вот он, красавец. Ну-ка, отдавай сюда свою. Ну-ка отдавай сюда свою игрушку. Ну-ка, отдавай сюда свою игрушку. О, какие-то эти чигиряпы из Киева написали. О -о -о -о -о. Давай, Let's go, Ира, вещай теперь просто. Всем своим братьям. Саларьки, Доброго брать. дня, шановни паны топановы. Ласкаву просим до оу yeah. Все, хватит, что еще уже. Где этот собачуля? Где собачуля? Вот он, малыш. Вот он, малыш. Куда ты? Давай сюда свою игрушку быстрее. Сейчас тихо надо подбить. О, вот же еще кто есть. Ну что начинается-то, а? Почему OG не отвечает по поводу организации концерта? А где ты писал, мэн? Что-то я не видел вообще. Кила, покажи, Зизги. Не знаю, мэн, о чем ты. Муждей бойс в каждый дом. Ее. Вот это нормальная тема. Ее Андрос, салют, Мэн. Чё, че, кого подключить к эфиру, пацаны и девочки? Только интересных чуваков. Давай посмотрим, кто там есть. О, вот этот OG полотенчик мне нравится сразу. Погнали. Это ты же Джо гладишь? Конечно. Иди сюда. Только это не Жикаджо, Джо. Это кексик. Очень не хочет подключаться. Давайте кексика вам покажу. Кексик. Кекс. Нет, чуваки, это не Жикаджо Джо точно. Жикаджо по-другому выглядит. Он не хочет ты что, не хочешь играться кекс да ты офигел и салам сукулука и в сукулук тоже салам давай подключим кого-нибудь по пиздим ну, вот смокинг ninja вот этот ник мне нравится погнали мэн. Погнали, Мэн. Smoking Ninja. Сейчас будет в прямом эфире, чуваки. Даров, киргизский Реймин. Да это уже старая тема, Мэн. Это устарела хуйня. Кстати, этот не захотел подключаться. Пес. Так, этого мы уже подключали. Этого подключали. Так, блядь, кого же еще? Погнали. Ростислав. Исыкутьюб, тюб, салам алейкум. Всем моим братьям, салам, салам всем моим братьям. Че этот мэнчик вышел, почему они все выходят? Как ты знаком с Сукулуком, мэн, ты чё? Это же мой дом, блядь. Салам из Баткена. Йоу, чё, в Баткене тоже знают меня? В Баткене там всем тоже салам передавать. Всем моим братьям, салам, салам всем моим братьям. О, поехали. Кену подключим. Этот парень знает, о чем поболтать. Кстати, вот игра, она может что-нибудь на украинском пиздануть. Да, давайте заявки принимаем. Я не сказала ничего. Э -э, Лена Раш, Лена Раш, привет. Блять, почему никто не подключается? Че никто не может подключиться? Че за фигня? Общаешься с пацанами с первого сезона 140 BPM. Нет уже, все, с диктатором вообще перестал общаться. Нахуй диктатора. Я с Болгарии наблюдаю вообще. О, с Болгарией, чел, нормуль. Нар Что-то Че чуваки, да, вообще, мавзолейчик, может. Е, мавзолейчик, ну-ка давай, добавляй сейчас. <смех> мавзолейчик, сука, это очень смешно. Давай, мавзолейчик, добавляйся, блядь. Посмотрим, что там будешь говорить. Где этот мавзолейчик? Погнали. Давай, мавзолейчик, добавляйся. Да, ру, братан. Тебя не слышно, мэн. Нет, тебя не слышно. Давай еще раз подключусь будет слышно по новой перезайду давай отключим мэйлзэбэйчика на время Эй, Кена, ты чё не подключился, Пес Хотел с тобой тоже пообщаться Я и кексик здесь Ебать, мавзолейчик. Да, угарный, кстати, типочек у него прикольные треки. Зайдите, послушайте. Он там, конечно, выебывается дважды в день. Но это же ебаный рэп. Как не выебываться? Как не выебываться, когда ты читаешь рэп? Смотри. Че, Че, сми, э, уже все. Че ты? Да, давай сейчас мав подключим. Господи, наш Потому что вкусный. ⁇ у, чуваки, у меня прям топ эфиров. Без пизды. Бля, вот Флекси, штука, геша, соленый тор, ч ⁇ с микро? Ч ⁇ меня нихуя не слышно, кстати? Почему? ⁇ Йоу! Салют, братан! слышь меня? Ну, давай, давай. Меня слышно? Тебя слышно. Все, все, все, слышу, слышу. Тебя тоже слышно. Э, как? Че, когда в Казань приедешь? А? Когда братан в Казань приедешь, тебя тут ждут люди, просто говорят, давай устроим концерт. Я говорю, давай, че? Они говорят, ну свяжи с ним, че ты. Надо Переход... принеси переходник, пожалуйста. Блять, опять пи*** <с infinites> Ты чё у меня? А, отрабатываешь их? Как тебе, братан Мазов в Казань приехать? Док... Так ты договорись там с чуваками, чтобы нас встретить? Отрабатываю. Такейруй, такейруй. В смысле, отрабатываю? <сíки> <сíки> Конечно, встретят. За Кейру первым классом, да, бизнес-классом. Все будет, все будет сейчас. Я не знаю. И как обычно, будет. нам шампанского, да? Сейчас будет все моим братьям Салан. На залечик слышишь теперь? Че нам Хастер с улицы Джесси Пинкман, да? Хастер с улицы Казахстан. Кашлер с улицы, Джесси Пинкман. Ты где это слышал? А, блять, ебать. Где, где ты мог? Где я это, это слышал? Где я мог я еще это слышать? Мог. Йо, мавзолейчик, все, давай. Че-то -то с тобой начал общаться, -то все начали с тобой выходить. Начали выходить пиздец, сразу выходить, да, да, как обычно, да, Они просто не всегда. выдерживают моего я... да, моего братан. А, да, я просто один да, раз подключил этого получал, корифея. И вообще все тёлки вышли И прикинь из трансляции, вообще, дети, да? с трансляции остались только дети да только дети Э, все давай мозг залечить не смешные у тебя шутки на самом деле давай сиди в своей там. давай И, красавец давай всем салам там передавай давай Олегу давай давай ну чё псы что-нибудь будет еще интересно это? Как вам, кстати, последний видос-то? В пизду, мав а пусть к Ленину пиздует. Да ты не шаришь, просто кто это Андрос. Это типа молодой перспективный киргизский рэпер. Ее, Димон, олейник, салам. Вот ты написал салам кила, как будто пиздец мо. Незнакомый с тобой. Фит, блядь, гоу запишем, злой заман. Давай попробуем, у тебя ник почти как за май, хули. Будет интересно, если я хоть раз какого-нибудь хейтера подключу. Так, этого уже подключал, этого подключал. Бля, давай Дамира попробуем. Он самый был последний. Что там, готовка происходит, нормально все идет? На вот этого малыша посмотрите, на вот этого пиздечка, на вот этого пиздечка, посмотрите, эй, только эй, на этого пиздечка. Эй, эй, эй, эй, бой, бой! Yeah, man. мне нравится, мне нравится, как ты залетел, масалам. Как дела, братан, Как дела? Да заебись, все, мен. Ахахаха, нормально потихоньку, потихоньку стоит А я твой, братан, конкретный фанат, еже. же че знаешь, че знаешь ну, братан то, что мне надо, я знаю, братан ты залетаешь, братан ты в бит так залетаешь четко, четко, четко, мэн и чё, рэп будешь читать? что нибудь есть у тебя? может ты рэпер? давай завещай на 250 человек не, не, я только тебя слушаю вот сам не читаю. А, да ты чё? Ну тоже иногда нормально. Блять, я не пойму, нахуй они читают, если они не умеют, типа. Ну, Реально. ну братан, согласись, то, что у нас вот таких вот много. Не знаю, как там. В России или в других странах, ну вот, таких у нас много. У нас-то точно, у нас-то точно дохуя. Но на самом деле, это же самовыражение тоже, по сути это дело, так что... по. Самовыражение, ну, братан, зачем вот такие эти использовать, то, что было. Или даже не то, что то, что было, а вот, как все то, что... Оу, ты тоже шаришь за эту хуйню? Да, как все, я ненавижу просто, поэтому лучше делать какую-нибудь другую хуйню, но не как все. Кстати, вот мавзолейчик, который до этого был, он же тоже из Бишкека, но он не делает, как все. Шаришь за мавзолейчика? Ну, я его не знаю, братан, честно. Ладно, скоро узнаешь, вот типа фрешмен, понял? Надеюсь, может, тоже залетит. Да, возможно. Я тоже надеюсь. Ну ладно, Мэнчик, давай тогда что? Подключу да, да, еще кого-нибудь. Рад был с тобой пообщаться. Давай, давай. Когда видео с батла будет? Видео с батла? Даже не знаю, честно говоря. Я же типа там ничего не решаю. Вот когда Дэн Чейни даст прямую трансляцию, задай ему вопрос этот. Потому что типа я не знаю реально. Ну батл был прикольный. Батл был прикольный, сразу говорю. В биш? Возможно, скоро. Возможно, скоро. Концерт будет? Всем моим братьям. Салам. Yeah, yeah. Салам yeah, yeah. всем моим братьям. Да, концерт, наверное, сделаем какой-нибудь. Ладно тогда, братан. Спасибо за, за такой день вообще. Ты сделал мой день. Ее -е, е Давай, Спасибо большое. Удачи тебе. Респект тебе, братан. Давай, давай. От души, мэн. Давай. Спасибо. Вот достойные ребята из Бишкека. Кто следующие, Чуваки? С кем еще попиздим? Угу. Угу. Угу. Угу, угу, угу. Угу, Блядь, не видно никого вообще. Так, о, вот этого чувака. Я хотел подключить давно, посмотреть на него. Привет из Бишкека, и Бишкек. Привет тоже. Я короче. Этот кто пишет? Э, э, о, смотрите, кто сзади лежит. Yeah, мэн! Здорово, здорово, чувак. Здорово, мэн. Пойдет, как сам. Да, все тоже потихоньку. Бля, ты просто сидишь без футболки. Скажи сразу, ты решил светануть свой торс? Честно не, не сказать, бро, просто после тренировки уставший лег на yeah, голову. Yeah, после тренировки, ну давай, Светони, хуй с ним yeah. да, все <laughs> равно. Сияем ярко. Да, посияй, посияй прям сейчас в инстаграме, давай, мэн. Не, бро, не, бро. Вдруг какие-нибудь телочки смотрят, они тебя сразу заценят, типа, оу, что за парень? Из какого, из какого ты города? Я с Москвы. Учусь. Ой, из, из Москвы, из так из вообще изи, блядь. Давай, давай, покажи, чем ты вообще занимаешься? Не про боксом занимаюсь. Боксом? Занимаюсь. Да. Красавец, красавец, достойно, достойно. Был на, на, на украинском. Концерте. Был на концерте? Был на Москве, был. на втором, по-моему. А, Йоу, чуваки, сорян, да, позвонили, мне позвонили. Посмотрите на эту кошечку. Так да, ты смотри, кто здесь еще? Эй. Эй. Она боится на боится она хочет. летит, кэш еще. Вот со мной. У меня целый зверинец здесь. У меня целый зверинец. Курочки покушал, охватил. Кот Эле болду О, Братан, она, она, сохрани она, она, эфир. Давай, отпускай. Так она, она все она легла. Всё? Не хочет кошка ко мне идти? Да вот она, смотри. Она сзади. Эй, эй, малышка, малышка. А вы позвонили ко мне на эту Я же тебе объясняю. Почему? Не актуально уже. Вообще все? Да, ну, да, так, окей, давай посмотрим далее. Да-да-да, это... сейчас давай. Ну, в Москве чел нормальный был боксер, да, такой, блядь, живой, правда, не захотел свой торс показывать. О, Лучок, вот этот ник мне нравится сразу. Let's go. А ты иди сюда, наш Лучок. Эски бой, грайм, вагбан, буяка. буйка. Да, я тоже смотрел этот ебаный мем. Я тоже здорово смотрел дядька. этот бакл. Оу, дядька, здорово. Как дела? <сх»>? Пойдет ну, как сам. Да ты че? Помнишь меня? Да, только ты соблюдал меня тогда. Блядь, потому, потому что у тебя ник прикольный. Ты не зря назвался Лучок. Это же что реально прикольно. Че так дела? Прикольный. Да это от фамилии шагаю. А, да ты чё, Ну достойно тогда, Мэн, да, я дядь, тебе так дела. скажу. Пойдет, пойдет, как у тебя. Да нормально все, ремонтирую квартиру. Нужно. -о, -о, -о, О, ну достойно. А где? Где, Мэн? Я как раз... Бля, я вообще в, в Москве, дядька. А, под Москвой? Ну значит, в да, да, следующий да, раз, Мэн, мне сейчас Питер нужен. Мне пока да? Питер нужен. Москва да пока на выезд, рано. Я на выезд работу кидаю в директ, адрес, подъеду. А, да ты чё? Ну тогда договоримся, мэн, смело. Чё ты не поёшь сегодня нам? Сегодня? Да чё-то не хочу петь сегодня. О, вот вот Такое настроение чисто не пою. Чё? Да конечно, мэн, всегда киски приятные рядом же, ты же знаешь. слышь меня? Когда батл будет? Чё, чё говоришь? Здесь... Вот сейчас слышь. Да, скоро что-нибудь выйдет, Мэн. Не знаю точно. Я же не выпускаю их. Типа, сняли, уже сняли. Последний а батл последний. сняли, рвать на битах. рвать на битах, этих приторных. Да, ну ты, наверное, самый лучший BPM, кого я видел. It's... Это не BPM. Ну. Благодарности. А мне знаешь, кто больше всего нравится? Типа, мой самый любимый батловый куплет это на, -на Бат против Хейди. На слово back to beat. Вообще ни один батл там не смотрел, но на бинабат и Хейди, конечно, я посмотрел. И на бинабат зачитал просто как боженька. Вот типа самый сильный куплет, который я слышал на BPM, это на на бат. Так что если не смотрел, посмотри, это угарная хуйня. Да, обязательно, обязательно. Е. Ну что, Мэнчик, давай тогда продолжай давай. заниматься делами. Не буду тебя. Давай отвлекать. счастливо. Давай, давай. Все, Лучок, чуваки. Лучок красавец. Пусть занимается делами. Давайте следующего. Гнойный. Ну, давай попробуем. Набина газ, Набина Бат, и всячески это лучшее. Да, просто он там не вытянул свои словечки. Здорово. Oh, man, здорово, чувак. Че такого не подключаю, все-таки. Из-за того, даже... что ты сейчас меня короче подсоединил, у тебя ага. в комментах мой кореш сосет такую большую писю сейчас. Понял? Он тебя <с там заебает, ты его подключил, ебать. Достойно. Достойно, заебись. достойно. Иногда надо так делать, типа, man, да. нормально. Над корешами потрещать вообще заебись, типа. Вообще заебись, обожаю. Да. У меня есть кореш, Сотри. Фрэнк, такой вот. хуесос просто. Посмотри, мерзкий Эдди, посмотри, что пишет, короче. Он жестко yeah, там вроде, Нормально. Бомбит. Нормально. А он заготовил против тебя что-нибудь. Типа, может что-нибудь смешное, блядь, вот? Да, конечно, может, пиздец. Мы твои текста юзаем ебанешься. Ты блядь, с отборов, наверное, блядь, рыжего, блядь. С первых самых, блядь, пиздец. Я тебе говорю, вот хочешь, открою тебе аудио, блядь. Смотри. Сейчас, да тут пиздец. Давай, давай. Понял. Достоинство. Вот, блядь, там вот вся хуйня, короче. Вот, вот, видишь? я О! Ты умрешь, запиздешь, это стрёмная смерть. Достойно, мэн, достойно, мэн. А чё, там твой кореш может что нибудь прикольное пиздануть, типа, хули? А там... то ты про него потрещал, сейчас интересно, что он может, типа, сделать. Да может, подключаю. Медский. Давай. Все, мерзкий Эйди, мерзкий Эйди. Прям сейчас готовься, мэн, твой выход, короче. Вот твой кореш Все, сказал, что ты просто хуй отсасывал. Давай. Достойно, да, парни, давай. Все за семью, я убью за семью. Ты умрешь, за пиздешь, это стрёмная смерть. Возможно, это лучшее, что было в рэпе. На русском, конечно же. Ну давай, где этот грязный? Грязный или как его? Грязный Эдди, грязный Эдди, или мерзкий Эдди. Почему его нет? Почему нет мерзкого Эдди? Он что, не может трещать над этим? Над своим корешем не будет трещать? Что Почему у тебя хохлов нет в прямом эфире? Да есть у меня хохлы в прямом эфире. Они же пишут тебе привет из Киева. Я беру ствол и иду в твою школу, чтобы не стало вас всех... Ну давай, мерзкий Эдди, мэн, ты же хотел, блядь, на своего кореша нагнать там. Я просто обожаю эту хуйню. Я обожаю, когда кореша трещат друг на другом, типа это всегда. Блядь, никто не хочет подключаться, пиздец просто. Давай, Симпл Мэн, погнали. Я Лоучей, не хочешь подключиться, мэн? Оуджи на блоке, бонги на колке. Своим корешам оставляй свои полки. Салам. Ее всем моим братьям салам, как сам. Сейчас, погоди, я заскриню, блядь, это, это история для меня, блядь. Давай, давай, мэн, изичка, изичка просто. Блядь, я с отборов твои батлы просто смотрю, блядь. Как ты это делаешь, вот просто в чем секрет? Дакмен, это же просто рэп, вот именно, что э, многие берут и задрачиваются, а нормальный текст пишется быстро, типа, без всякой хуйни, без всяких заебок, без типа вот этого Ты не заморачиваешься? Ну не то, что я не заморачиваюсь, я больше думаю над прикольными смыслами и, и над необычностью выражения. А многие думают, как бы, вот, блядь, надо зарифмовать, так круто, знаешь, типа, Но а я рифмы вот смотрел, это типа... полная хуйня. Типа, вот эти задроты со своими рифмами, пусть нахуй идут сразу. Я смотрел, вот, типа, разбор от Рифмобеса, как он твои текста разбирал. Он говорит: типа, ты текстами не заморачиваешься, а потом я его батл смотрел. Mm -hmm. Он прям полностью панчевки, схемы, все, вот это. Блять, сейчас я вообще не понимаю батл-рэп сейчас. Он, по да он нет, разделился на OG да он не разделился. На оу человек остальных пидорасов. Не, так потому что, да потому что мы не ебады, батл-рэп, понимаешь? Типа, мы просто Блядь, ты же говорил, да. Нам это чисто по кайфу. Многие чуваки думают, вот, блядь, это же принципиальный бой-бой. Там выйти, там, блядь, пиздец, за рифмой. Рифмо... Рифмо... Ну вот это вот хуйня задротная, знаешь, когда они сидят и думают, вот я сейчас придумаю какой-нибудь патчлайн, вот он там где-то что-то продался, вот я ему сейчас за это скажу, это же а, хуйня. Ну, это типа же по хуйня. фактам ебашут. Да, блядь, какие факты. На самом деле, э, типа, если какой-то чел, вот меня бесит еще, знаешь, когда они начинают говорить, вот... Э, ты там где-то продался, или ты там где-то что то это, да это же полная хуйня. Если рэпер заработал деньги, это круто. Это круто, реально. А, Особенно блядь. здесь, в России. Особенно здесь, в России. А многие такие, вот ты там продался, бэ -бэ -бэ. мне так охота сказать, а ты не продался, потому что ты лох, блядь, типа. Типа ты не Я... заработал денег, то есть ты лох. Да. <laughs> да. А ты в Уфу не, соб не собираешься приезжать? Да, честно говоря, собирались. Там много было предложений, возможно, в скором будущем. Блядь! Это Скорей свершится, бы, мэн. Ты... Я, блядь, жду, нахуй. Е, yeah, мне еще знаешь, что нравится, типа, э, то, что я вот сколько, скольких людей не подключаю, но, типа, нет особых прям пиздючков таких, все нормальные челы, так что, е, вот блядь, лоджигань вот собирать. Ну, мэн, я бы сказал, что тебе лет 18. Мне 15. Тебе 15? Еее, ты наш пиздюк, ты наш пиздюк, мэр. Да, я давно, блядь, лжи-религию принял. Достоин, ты наш пиздюк, реально. Да. Ну давай, мы тогда. Ну давай, мэй, тогда. Салют, салан там всем в Уфе. Хорошо, давай, дача. Давай. Барсик, я тут смотрящих всех рэп-пиздюков. Вырубай, вырубай рэп. Все за семью? Я убью за семью. Ты умрешь за пиздешь? Вот Это стр ⁇ смерть. Что ты делаешь? Я беру что ствол. Странно? Эй, тихо, женщины, вы что здесь разъетовались, раскричались, ну, блин? Вы что а? зажимаешь, ждешь? Ну, не вставляешь потом. Просто так стик вытаскивать нельзя. Гит ну. ну. фреки а. Эби бари стики а. Я а. же вас, блин, Эй, тихо, вы что раз болтали здесь? Айкос для Айкос же, ай для пидорасов чисто. Ну, ладно, шучу. Айкос нормальная тема. Все, а он перестал играть? Да. Только ничего oh, не -то. снимай. Не вытаскивай стик, когда такое Yo что мэн. Скажи сразу, сколько тебе лет? 18. Оу, oh, еее. Yeah. Ну ты все равно наш пиздюк, правильно же? 18 лет еще все равно пиздюк. <laughs> Красавец. Что расскажешь? О, что-то силу показал, но ну, нихуя не слышно. А меня слышно? А -а -а, Рассказывай, зал только пришел, занимался. Ха-ха-ха. <свист> <свист> да. Вот теперь слышу. Ё, Ё выйдем ну, раз чё, на пиздёк, раз. бля, вот этот мерзкий Эдди хули, ты не подключился. Я думал, ты обосрешь своего кореша, а ты пиздец. Ёл, ну чё, а -а -а, мэнчил? Мэнчик, Мэнчик, давай, покажи еще раз свою бицуху. что то я проебал ее. О, достоин. Достоин, реально. Ну все, давай. Выйдем да. раз на раз. Раз на раз, а? бля, да ты ж да, меня давай. отпиздишь, хули мне уже 25. Да. Ебать. На, я на, я на последнем... я ты на турниках выход на две делаешь. Ну так вот тогда я опасайся, мэн, блядь, Смотри, выход на две сделаю пиздец тебе. Не, на, са на самом деле я ходил я ходил на этот э, на тайский бокс полтора года. Так что смотрите, типа, у меня ноги, как у кузнечика, понял. Лоу сверху вниз бьют. Да, ну, просто. ну а ты 2 метра ноги. Да, ты чё двухметровый, мэн? Да, это Ты что двухметровый, мэн? Нахуй тогда с тобой связываться Нет. вообще? Я не хочу с тобой связываться, мэн. Ты же в нашей команде. Ладно, братан, давай. Давай. тебя, в батлах. Давай, давай, Мэнчик. Все за семью. Я убью за семью. Ты умрешь, запиздешь. Это стрёмная смерть. О, кстати, чуваки, есть еще один очень охуеннейший тексток. И он звучит так: а, Я горячий, сумасшедший. Меня ничего. А, я горячий, сумасшедший. А, вот так. Я горячий, сумасшедший. Я горячий сумасшедший. Меня ничего не держит, только трав. А нет, меня ничего не держит, это травка меня держит. Ее. Это, кстати, Либраус. Либрон, Самара, Салют, все дела. Один из лучших, кстати, поэтов, блядь, ну на мой взгляд. Яман, блядь, мерзкий едет ты так и не обосрал своего кореша, пиздец просто. Будем делами заниматься. Да, вот эти женщины. Ира, я понимаю, так, сейчас. По... а как она, понять, что Все, я сказала, Короче, все, челики, давайте. Надо заниматься делами. Всем моим братьям салам еще раз. Если я говорил какую-то тупую хуйню, то сарик. Но я люблю же поговорить тупую хуйню, йоу. Не всегда же всем умничать. Пусть умничает, блядь, илюмейт, там все всяк... Оксимирон, пусть умничает. Я, типа, не люблю А вот эта чабака маленькая, а вот эта чабачка, Чё вот эта чабачка, а? Ну-ка, вот эта чабачка, что сейчас будет делать? Ну-ка, давай сюда свою игрушку. Чабачка, чабачка, какая чабачка. Ну-ка, давай, неси сюда. Кстати, пироманчик Салам, я прочитал твой... Чабачка... Смотри, что у меня для тебя есть. Короче, все, давайте. Я горячий, сумасшедший, я горячий, сумасшедший.